а что случилось? О, это очень И взяли и мы домой. Сколько на гоши, шарик, сколько у нас. Привет. Сколько Да, У нас на выходных о, а, нужно... да, нет, а можно узнать поподробнее, кто вы на самом деле? Эм, человек. Ну, помимо этого, личность, там, ваша mm -hmm. настоящая... Можете еще что то показать? Да. Mm -hmm. Да. Нет, до свидания. Стоять, стой! Стоять, пожалуйста, стой! Интерьючий! Так, я доберусь до тебя. О, провод. А это реально для ты, а ты что-то не похоже на тебя? А, о, да, это я, я такой. Да, давай, параводы, параводы, параводы, воллями. О, привет. Да, да, привет. Слушай, а ты тут не видел этого бага? Ага. Так, видел? Вот, погодите. Ты, Адриан. Ты, Адриан. Он не Адриан. Я Адриан, это он не Конец Адриан. Света. Два Адриана в, в одном месте в, в одно время. Адриан. Конец света. Так. Я, Адриан, Ой, я могу доказать. Сейчас я да. на телефон ну, Мне объяснился кошмар, то, я что тут да. да. микробы, клубы, украшения, ювелирка. Жуки, жуки караканы, блохи, блохи. ты! Это точно, это точно, это мой фонарик. Это мой фонарик. у него такой же прям телефон, как у меня, это фанатик Слышишь, мой. Адриан, Адриан, mm. знаешь, у тебя фанатик интересные? ты вроде сын пекаря, а у тебя прям вот такие вот фанатики. Да не правда, это он меня копирует. Слышишь, вот же волосы Адриан, Адриан, нужен Гоша? Нет. Гоша. Давайте Гоша. его топориком расчет. сломал. Не, не, вот так раз, как Убирайте эти быстро. Это Убирайте Гоша! Гоша. Это Гоша. Гоша. Гоша. Держи Гошу, ой, иди, ой. На, Гошу. Про продаю за тридцать, за тридцать, за тридцать, ламинарий поможет. На, фанатик, ман. я пойду. Пойдем, Олег, поговорим. Там ты фанатик, Здравствуйте, Том и Сабини. Я не понял, а ты куда намылился? ой ой из я это, я булочкой... его надо. Булочки внизу продаются, вали отсюда. Булочки внизу, внизу продаются. Я, Чё, я нахуй, ну. ты слышал, а Лиги... Ой-ой-ой, да-да-да, ухожу-ухожу, ладно. Пока вали отсюда. Какие-то у тебя фанатики стрёмные. Да, вообще, бульон. Я уже не как ты тут замешан. Слушай, ты ничего, не хочешь мне и... вернуть? Чё? Ничего. Ну, такой браслетик красивый, или, или там подвесочку какую-нибудь. Блин, я жил, жирный, блин. Я не Да ну, я... А можно мне как-нибудь его перепродать там? Кого? Блин. На хвостик лисички. А может тебе а -а -а. этот хвостик лисички? Или, или, серё... или на сережечке. Какие да, серёжки? На клипсы. Мы с ним обсуждаем что мы хотим сделать с ним клипсы, да. А ты, фанатик, Еще раз зайдешь, я тебе я чихану. Вот. Вот, так. держи, я тебе, Гошу... я тебе Гошу подарю. Сам Ой. свалился. Ай. Я ему подарила, я был вес. Здесь а, типа, не смущает? Ой. пойдем. Я тут тайник, блин. А? ты когда будешь доверять на тысяч процентов? Я это. А... Ремонт... Я Я тебя... Недорого. сюда. Забереть крышу. Всё. Давай, зря обсуждаем, пока ты по Так, там мистер Бак, общий сбор, что-то хотел. Лена, слишком шит, и Хорошо. Да и... Не буду тут распоминать сайт. Мы видим эксклюзивные кадры. Это его комната. Я С уверена. -то он тут как-то замешана. Только вопрос, где он? <свят> ага, попался! Кого? Что ты делаешь в комнате? Я так и знал. Я это выложил по телевизору, по новостям. Жди, Ха -ха. я просто гений. Ты в путь. Вот что, вот что нам сейчас Встретимся на Шардоме. Вы говорили, свиньи не летают. Вы видели, Привет. что показывают по новостям? Так, читали. Так, ага. спалили личности какого-то, да, да, да, да, да, личность красного жука. Так, так, так. Смотрю видео. Мистер Баг спалил личность. Мистер Багом является Андреана Нагряз. Что? Секундочку. Да, я сейчас приду. Волёт, свиньи нереальные, но прогрессиональные. Что случилось? Во-первых. Адриана ты будешь мирный... ты, Беймена... ты У вас нету Да, да не бей а? Ай! Герой, ваш тут этот, черепаха ваша. Подожди. Я Ах, себе, себе, пьёшь, если пьёшь, в этом дома пьёшь, не, не будет в комнате, я это. Эм, он ушел. <соединяющие> ну ладно, у него совещание сейчас самое <соединяющие> деленное. <хранительные. соединяющие> а почему, почему одного моего знакомого туда не зовут? Какого? Ну, у меня вот есть знакомый тоже хранитель, его туда что-то не зовут, а? Потому что у них <соединяющие> хранитель шкатулы, <у> который <соединяющие> храм разрушен. <соединяющие> храм? А Так, <соединяющие> тут иди, то Разрушен. У них если то тоже спалил. Бесполезный храм да. вообще. Смотрите, это эксклюзивные кадры. Ой, блин. А, Сейчас, блин. подождите, Дар. Карапаса, отойди. Эй, ты, фейк Адриана. Ой! держи. Тебе хочется немного о. сладенького. Сникерс Сникерсни. Э, <с> кто украл? Кто украл? У меня черепаха украла. Черепаха украла. Фу, своровала. Теперь под кайфом, теперь под, кайф, под кайфом. Это показать. черепаха под кайфом. Черепаха украла. Подарок. Так. подарок так, у меня. Дайте еще раз пойдемте. Это... Это... Свитка, да? Еще этап. Это... Черепаха. Закончилось. Не закончилась, я потом... Туризм перезаряжу. Блин, черепаха под кайфом. Вот не везуха. К этому фанату будьте осторожны. я, я газ, вот Животный... да, так я вот он и за нами следит. Вы видите, а -а -а -а. кадры животных Но... следит. совещание проводить. Ладош. Не важно, не буду с малым. Карапас, не лезь до него. Все. Мои черепаха. Так, свиньи летают. так все, мне надо идти. Чисто, Свинья полетел. Чисто. А постой, ай. Все, что мне за... Надо идти. Дейзи, перестань ликовать. Так. Да, э, да, и надо... Сабина. Что вы можете сказать об этом случае? Не надо где трансформироваться. Да, вы поражены. Не да, не да. Как я как вот путь тоже. Путь так. Все, мы можем а, блин, что-то интересно. Почему ты и Черепаха ходите с этим, с, этой, с этим топориком? А Шу. ничего не хочешь сказать? Тугаешь. Вот тоже иди-иди. ну куда они? меня, будь тоже новости сделаю. Пойду-ка я пошпионю. Так, двери закрыть. Мне заняться нечем, пойду я пошпионю. Ой, Ай! Да ты меня достал! Так, слушай, ты меня бьёшь бьешь, бьёшь у черепаха и у тебя топорик. Слушай, ты ничего не будешь рассказать на камеру, а? А? Наглая морда. а У тебя а а а а уже. О, о страдаю. Э, да, ну, бить тупица Иди пока не, не выложил Хочешь что на камеру? Интервью? Да. Ой, тихо, кайф, тихо. Кайф, кайф. Валите а... нефиг его долго. Свинка свинка, свинка, свинка, свинья. Вы... А, кайф, кайф, кайф, Свинка, ты свинка, нет. свинка. На колку, на колку. Пойдем поговорим на крыше. Что mm. ты тебе надо? Мне что надо? Что надо тебе? <свеч> а? <Ой, свеч> <свеч> вы... <свеч> есть поля? Это... Стой пока здесь... да на на Соник? Эммм... находит фанатик. Идем, А, ё на улице? А я на улице делаю? Ты... Почему? Нет, почему. А, Ты... Не хотел рассказывать свою личную часть. я спалил тебя и все, кажется... Алло, да? Ага, При... да я скоро буду. Вс, в комнату не смей мы заходить. Выйдите с моей комнаты. Окей. я пошел. Выйдите из моей комнаты. Я вновь не докладываю. Где? Выйдите с моей работает. комнаты. Чё? Ай! Да иду, иду. А это что? Идите отсюда. Один, отсюда. два, три, четыре. Не войдите в мою комнату. Ой, о, привет. А ты ну, ладно, рука. Как объяснишь что а по игре? Идите отсюда. Что? ты а ступишь, что? что, -то, что, -то, что -то. Я в стену провалился. Вали а. отсюда. Погоди. Ой -ой -ой -ой. Вали, Вали отсюда. отсюда. Ну ладно, всё, я ушел. Я тебе потом ещё... Вали, я тебя говорю. Время. Я не могу в дверь попасть. А, всё, я хочу все, не все. Так всё, они всё ложатся. Так всё, надо трансформироваться. Тики ешь. Да. Я не знаю, что делать с этим фанатом. А -а -а. У меня реально... А -а -а. А -а -а -а. не, Давай. Комнатой, не, заходит, я сказал, не в комнату не не не... А, чел, с тобой все хорошо? Ой, ой. Так. Не заходи в комнату зря, он сказал, туда не заходи. Тебе хорошо, как-то левите, на диване, удобно, и потом идти на задание, на, вот, макаронинку. Ну че мне эта макаронинка сделает? Там, таблетки, да, вот, а мне тут по делам надо, ко мне не входить, запрещено. Все, теперь можно идти. Когда не входить, все разрешено. Тики, давай. Ага. Ой, ой-ой-ой. Пора новости еще одни выкладывать. Да, жук, я Кадриан зашел. Да, да, да, заходи, заходи, тебе сюда здесь надо. Хунурод. Ну, надо быстро новости. Надеюсь, шамак прийти. Это Нет. новости, Надя Бешпамак. Мы знали личность на самого Тейнсеного героя из всех. Мистер Баг спалил свою личность. Мистер Баг это Адриан Дюпенчен, сын пекаря. <связывается> <связывается> Он спалил свою личность и один из его поклонников успел заснять это на видео. Тарам-парам-парам, как же. Доволен. Боже, как там. Ты слышал новости, Тебе? Олег. Да. погоди, сейчас я сковородку возьму. Руку. Кушай знаешь, Олег, когда я злой, я все, что, что попадет в руки. А где поешь. Ли лицо? лицо? Где его лицо? Я ему сейчас лицо так начищу. Ой, а, это, это Где ее а лицо? Где он? лицо? А где ее лицо? Да, Лим. да, лимин. как, да, как ты смеешь? Ты, Да, кто ты такой? Я Где не понял. Где ее лицо? Где ее лицо? Где ее лицо? Там нет видео свидетелей. Да, Нет свидетелей. Что ты молчишь? Сказать нечего. Нету я лезу, не Понимаешь? Камера что-то. А? Как? а? Говори, а говорит, да, говори, говори. Хочешь меня бить? А? еще? не показано. Есть видео там или фото? Да нет, Пусти. не помню. Сейчас я посмотрю. А, ну вот. Подождите. Не получится ли бойся. его? Убить его, я его такой полик... ребенок. Да, дай спрашивай. Да, дай спрашивай. Да, дай спрашивай. Да, дай спрашивай. Да, сто процентов. У меня, спрашивай. Да, дай спрашивай. Да, дай настолько я, я сильно пить, ты хап, Покушай поговорим наедине, Пойдем. Пойдем с тобой поговорим наедине, Пойдем с тобой Пойдем. Поговорим Поешь, ой. Дожди, ты. А, ты мне это объяснишь? А? Это не я. У вас нет видео. Видео? Посмотри, влупись в экран, влупись его. Ладно, есть. Ты офигел? А я я, я, я. Ну, я блюдо, его зарежу, падай. Ты меня Час, все время разошел, все. Не Вам нельзя знать, Ну как, не знаю, знаете, не если Ну знаю... я-то мог это знать. Нет, нельзя, нельзя тебе знать. Почему? Потому что. Вот назови причину. Сколько вчера раз селялась Акума? Смотри, сколько за... Вот видишь, меня много раз селялась Акума, а хоть раз. А Акума узнала то, что ты это... А знаешь, почему больно? она не знала? Почему? Потому что твой разум ура. каждый раз очищали. Ура, ура, ура! Я такой везунчик. Ура, ура, ура, ура! Я молодец. Так, не все равно мы не упускаем этого факта, то что в, за последнее время, за, вот за последние ну, там несколько месяцев днях мы не веселись ни разу. Ну это сейчас. Ну это сейчас, видишь, я стал более опытным. Так, сейчас меня вселится. Давай, Кума, я жду тебя. Ладно, ждем. Ты так. мне должен что-то рассказать. Только надо сначала... А где Маникс? Она не сможет это исправить. Это нельзя никаким образом исправить, потому что если это исправить, нарушится временной баланс, и временной баланс нарушится в конец света. Но я видел у тебя в книжке какую то, Книжка, -то заклинание. которую мне передала Маджестия, и которая давным-давно была утеряна. Да. Дархолд. типра ты да? Нет. Это... Нет. Так, ладно. Когда ты теряешь. Вот, это книга <coughs> Балболт, да. Да, и, но там ничего не понятно, я не знаю, эти символы. Выйди. Меня учили читать эти символы. Оказывается, так. книга это для меня осуждена. Выйди. Да но ты не должен ее вернуть. Погоди, что ты хочешь сделать? Узнаешь. Ну, давай ты лучше скажешь сначала. Я такой веслой. Ура, ура, ура. Я молодец. Да, молодец, да-да-да, я злой. муслики. Я не могу сосредоточиться. На этом Шлакун, трикун, кулеки, кулек, кулек, кулек, кулек, Здравствуй, зачем меня призвал? Ты? Здравствуйте, а как вас зовут? Чита айболит. <свят> Ладно, шутка, шутка. Меня зовут Тер Стивен Стрелич. <свят> так зачем ты меня звал? Ты же знаешь, что, что мне нужно вызвать только по экстрему ситуации, потому что, что ты не могу. Я что вы. Другой мульти из мульти там вселенной. Или вы там из какой-то там. А, нормально то, что за нами твой двойник следит? Ну ничего, он скоро Пусть. все забудет и его выбрут Да, я его отправлю да. в третье измерение. Нет, я а. сейчас только не туда, я только оттуда выбрался. Ну, все, Стивен, доктор, как вас там? Короче, без разницы. Мне нужна ваша помощь. Все да. узнали, кто я, и... Вы можете что-нибудь сделать, там, заклинание, там, Хаки Масаки? Да, конечно, я могу. Чтобы все Просто забыли. Ты. А, просто передай свой телефон другому человеку. Все, я помог, до свидания. Ты что, офигел? Козел, выдувим еще раз. Шутка. Мне на что, весь мир забыл. А мир, весь мир? Ну ладно. Так, для этого мне нужна Аврин. Что? Вели смотри <связывай> сюда. Нет. Ты хочешь, чтобы забыли весь мир, кто такой Адриан, или кто такой Мистер Бак? Что Чтобы не знали мою личность. Ну так нужно что-то одно выбирать. Либо кто такой Адриан. Но чтобы было моя более точно, ты не должен дать то, что я должна что я должна фокусироваться. Я тебе сейчас как дам, Захребнешься. Ну, ну ладно. Ладно. Стивен мы с там. Короче. Расскажи ситуацию. Как плюну захлебнешься. Короче, там вот этот фанатик всегда снимал меня, ходил за мной. В итоге узнал мою личность. Лала-лата прям. И вот так вот произошло. Так это на улице делать будешь, что из-за колена не убирай-то. Ты издеваешься пойдем на улицу. Анатик с ума сош. Это я зло мультивселенный, так что Можете прямо здесь сделать. Так. Мне снова Ставь нужно сюда. искать... Погоди. Мне снова нужно искать ингредиенты. Так. Итак. Ставим сюда котёл. Заливаем сюда. Немножечко. Так. Этого не получится. Скоро вы забудете. Кто такой я? Так. Смотри. Ты Уф. должен туда закинуть пару вещей. Ничего я туда закида не буду. Давай тут Матри. свою магию делай. Ну ладно. Капец, вы тут уже. Так, смотри, сейчас уже три. Я щелкну пальцами и все забыл, кто такой Адриан кто такой Мистер Бак. Раз, два, три. О, что произошло? Что-то голова как будто поташляет. Два. Посмотрим. В новостях ничего. Значит, он и смог. Он все исправил. Ой. Ой. Ты кто? Я здесь живу. Ничего, ты тут не живешь, тетя Сабин. Тут какой-то левый человек. Угу. Я сын. Ой, я помню, <с awhile -y> Давай, пожалуйста, выйди с нашего дома. В? Так, валите отсюда, Это мой дом. О -о -о -о. Вы я Ой. здесь прописан. Тебе я первый раз вижу. Ну видите, вы меня первый раз то. Тоже первый раз его я вижу. Видел. Ты его видел до этого? Хм? Ну как? Да я тоже первый Что? раз вижу. Я тебя в гости пришел. Это вообще. Да, ну вот ты такой тоже не видела никогда. Да нет. то это. А каждый раз такие просто приходят и волки, волки. идят. Я веник о, давайте на шашлык. А, <связывая> шашлык. Ладно. Буду телевизор смотреть. В комнате... А, моей э комнате. Грустного... твоя комната. Кто? Первый <связывая> сын, Какой? Это... пропал. Ты... Так, Олег а я я не живу и живешь здесь. Раз Ладно. Ладно. Ребята, помогите, я немного замерз. Напусти. Наша шляпа. я, был... я замерз, помогите. Где а, а, а, я, я с тобой посижу.